Девчонки, школа номер 23. Болельщики, громче. Yeah, yeah, а в своей музыкальной фишке мы бы хотели показать единственное в мире женское радио. Добрый вечер, дорогие девушки и те, кто разбрасывает носки. Сегодня вы слушаете «Женское радио». «Женское радио». Ой, все! В эфире, как всегда, звездные новости. Первая новость. Макс Корж выступил в Метелеевске. Вера Брежнева забыла ключи, но смогла открыть домофон. Я знаю Солиста группы «Звери» избила какая-то женщина. Такая а Филипп Киркоров все это видел. А я и не знал, что любовь может быть жестокой Это все новости к данному часу Главнее всего пог... Прогноз погоды на женском радио Девчонки, в капронках уже можно Женское радио, мне нечего надеть а у нас реклама. Покупай лосины, покупай лосины, покупай лосины в павильоне 35. Есть цвет леопарда, цвета леопарда, даже толстая тигрица сможет стать. Женское радио — это не бежевый, это охра. А сейчас рубрика женская логика, и у нас в гостях Татьяна Валерьевна, кандидат женских наук. Здравствуйте. Добрый вечер. И знаете, женская натура очень неопределенная. И сейчас вы услышите несколько женских фраз, а я пытаюсь вам их объяснить. Итак, первая фраза. Да. Ну тут все легко, значит нет. Нет. Конечно же да. Я тебя люблю. Я хочу айфон. Мне ничего не заказывай, я на диете. Я буду есть из твоей тарелки. Тебе не кажется, что я поправилась? Что бы ты сейчас ни сказал, мы все равно поругаемся. Ты во мне нового ничего не замечаешь? Что бы ты сейчас ни сказал, мы все равно поругаемся. Огромное спасибо вам, Татьяна. радио. Я не обиделась. На этом наш фильм подходит к концу, но у меня для вас печальная новость. Егор Крид женится, и поэтому для вас мои принцессы. Час депрессивной музыки. Берегите женщин и уступайте им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 Подъехал принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.